Твой букварь в руках держу, От волнения слов не нахожу. Первый мой учебник и тетрадь Воспоминания школы сохранят. Учитель первый мой, мои друзья, Этот школьный бал запомню я. И нашей школе будут сниться дни, Что весело так с ней провели школьный выпускной свинит звонок кончился последний наш урок может это только самый первый, самый первый. в нашей новой жизни поворот по не стоит торопиться мы уже не птицы свой большой полет, Родители мои глаза блестят, Они за нас тревожатся, грустят Еще вчера нас в первый класс вели, Ну а сегодня мы выпускники, Учителя спасибо скажем мы, Читать, писать учили нас, они вы нас за все простите в этот час. Всегда любить и помнить будем вас. Школьный выпускной, свинин, звонок. Кончился последний наш урок. Может это только самый первый В нашей новой жизни поворот в соседний стол. Большой Школьный выпускной синий звонок Кончился последний наш урок Может, это только самый первый В нашей новой жизни поворот Повзрослить не стоит торопиться Мы уже не птенчики, мы птицы И сегодня станет разлетится. Каждый свой большой полет